всем привет мои дорогие голдики и сегодня мы продолжаем оценивать песни с евровидения 2019 года и сегодня у нас ребят на оценке jirus run with the lions типа беги с львами вот Лекция будет ровно 5 минут может быть даже меньше погнали кстати забыл сказать это по-моему Лиф на, a... короче, как Латвия, то ли Литва. Я их путаю, поэтому простите, пожалуйста. Mm -hmm. взгляды как... The no uh -huh. пошел, пошел уже фальцетик у нас. Прошло 20 секунд песни, а он уже пошел на фальцет. Интересно, если он уже в начале, в загадочке, уже пойдет на фальцете. Интересно, что будет дальше? Вот интересно, что будет дальше? потому что, ну, не будет, же, не будет же он всю песню петь на фальцете, правильно? И не будет никакой кульминации. Это будет сразу быть неинтересно. А мне интересно. А, даже вот такой ход. То есть он, в принципе, сначала залез на фальцет, и потом с него слез. Прикольно, актуальненько, все хорошо, молодец. Мне кажется, или все-таки не, а, не за его, который сейчас есть в песни, песне, немножко не его. Да, он, в принципе, вроде как берет, вроде свобода, но, мне кажется, ну это просто уже где-то на грани. Ну, получается, вот такой был переход на пальцы, в принципе, классный. <клес> <клес> Минус в том, что тут очень много бэка. И они как бы украшают его, полностью ну, заполняют звук, который он порой не доделывает. So -so уже, конечно, я хотел бы, чтобы поменьше бэка. Он, мне кажется, и без бэка хорошо споет, серьезно. Эти переходы, они как бы классные, но у него не всегда не получается чисто. А все мы знаем, когда вы переходите на фальцет, нужно идеально перейти. Иначе там любой небольшой косячок... Сейчас говорю, сука, не про, не про траву, грёбаные, блин, наркоманы. Небольшая ошибочка выливается в, в насилование ушей. Хорошая музыка, только что то кровь идет. Понимаете? Поэтому это нужно аккуратно, это нужно пару раз перейти на процесс. Но этих приходов в этой песне очень много. <свес> ой, ой ой ой ой какая грязь, какая грязь же. А -а -а -а. Аааа, -а -а, тут тоже было понятно, что он слегка как бы чуть-чуть не попал и сразу, быстренько это услышал, сразу исправился. Сразу, моментально. Вот тут Фальцет был красивый, вот реально красивый, молодец. Я считаю, что очень много переходов, и ему тяжело как бы быстро пристраиваться и не в попадает. Получается, это очень жуткая фальш, очень жуткая фальш. И, конечно, я претензий к нему не имею, молодец, хороший певец профпевец, хорошая песня, но я считаю, что нужно слегка убавить этих переходов, потому что у него очень хороший голос, и он может спокойно вытягивать верха, мне кажется, без фальцетов Спокойно. Вот. Но это личное, ребят, судьба мое мнение. и оно, по слегка конструктивное. Поэтому, ребят, всем тем, как раз, моя реакция ровно за пять минут. 5 минут, 5 минут. Ставим лайки, подписываемся на канал, и всем пока. Yeah.